Пишет, кто умер. Да никто умер. Сегодня, сегодня я вам расскажу, какие конкурсы в России проходят. Это превью вы увидели. Это э, конкурс копателей могил. То есть конкурс могильщиков. Соревнования, я бы даже сказал. Это не конкурс. Видно и слышно. Отлично, да. Опять микрофон я не поставил. Так. Всем привет.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 я извиняюсь михаил написал вот мне пишут три михаила и все трое умных да вот интересно так а четвертый был михаил архангел да? так дядя добрый день я тут думаю вам нужна футболка для эфиров с надписью в столбик 1 не еврей ну там что постоянно спрашивают еврей или нет не в париже да, вот. Ни шикую, ни с похмелья, не воровал, ни воровал, ниточка на руке, ни кабала, да? Ой, блин, интересно, вот надо это, люди, которые на майке готовили в Москве, вот интересно, где они, можно было бы договориться вообще. Сейчас опять эта же тема идет, и не только вот Мальцев в эфире с... В майке в такой, но ну, партизаны, народовластие и, и прочее, прочее, прочее. Какие-то зашифрованные вещи можно на майках, там, накол, например, на майке. Накол! Что такое накол? Или нет? Да что такое нет? Ну, всем ясно. Слава, много людей злее вас. Да не, не, не правы вы насчет, много людей злее меня. Вы знаете, вот, может быть, в конце коммунистического периода нам как раз этой злости и не хватило, понимаете. То есть, если бы мы очистили, провели люстрации, жестко зачистили, не было бы этих мразей. И все было бы и гладь. И они не смогли бы реставрировать тоталитаризм. Реставрация тоталитаризма произошла в еще более ужасном виде, чем он был. Согласитесь, Советский Союз эпохи Горбачева – это вообще такая лайтовая вещь в сравнении с путинским тоталитаризмом. Я даже не знаю, с чем сравнить. Даже с Брежневым нельзя сравнить. Так, Вот, и... Кремль раскрыл итоговый список иностранных лидеров на параде победы. Обхохочешься, да? Белоруссия, Узбекистан, Босния и Герцеговина. Кто-нибудь знает, как лидера Боснии и Герцеговины зовут? Казахстана. Я даже как Казахстан не выучил еще, зовут президента. Киргизии, Молдавии. Молдовы надо написать, Таджикистана, Сербии, Южной Осетии, Абхазии. Путин хотел G5 получить, помните, из э, Совета Безопасности, членов, постоянных членов Совета Безопасности ООН. То есть, хотел их всех собрать, помните, и такой G5. А получил, знаете, какой G? 0. Это можно группу назвать G0. Я не хочу группу 0 обижать, да, которая прекрасную музыку пишет, но вот, это, вот эта группа 0, понимаете, 0 реальный. Жуть, конечно. Путин обозрался по полной. В Челябинской области жители одного из поселков готовы не ходить на голосование по поправкам, бойкотировать, если им не начнут решать вопрос, связанный с водой. Вот так это выглядит. Я удивлен. Я не удивлен, что они там такие претензии предъявляют. Я удивлен, что они продолжают верить. Они должны сказать, не, не начнут решать с водой. А не решат. Да? То есть, говорит, мы не идем на голосование, если вы нам вопрос с водой не решите. Они говорят, нет, мы не решим, времени нет, это надо хотя бы полгода. Ради бога, у вас есть полгода, мы на следующее голосование пойдем. Вот вы нам решите, а на следующее мы пойдем. А в этот раз мы, вы не успеваете, а нахер нам туда идти. Вот когда успеете, тогда и пойдем. Вот если хоть раз так был поставлен вопрос, хоть раз, понимаете? А жители никогда не ставят. Вот сейчас им начнут решать. Сейчас приедут всякие морды туда. И начнут рассказывать, что не сегодня, ни завтра. Вот уже, видите, трактор начал копать. Мы все их проходили. Такая чужая, Такое ощущение, что вообще это вот день сурка. Одно и то же, одно и то же. Я помню, как, как какие-нибудь избиратели мне что-нибудь говорят... Вот, а вы там вот решите, там тот то Я говорю, нет вопроса, давайте решим. А вот вы когда начнете решать? Я говорю, да мы уже с вами решили. Вот мы поговорили, решили. все. Считайте, что это сделано. Когда завтра, послезавтра, все будет сделано. И они так всегда удивлялись, потому что, ну а как же. Причем это был не на выборах. А в период между выборами, а как, как обычно. Очень, потому что все остальные как-то обещали им в будущем. Где-то когда-то они там в будущем. Я помню у меня, улица колхозной, в Энгельсе. У меня огромное количество фанатов было. Знаете почему? Потому что в 1994 году я положил туда трубу. Ну, воплотил, конечно. Ну, и мои люди решали эти вопросы. там Как что, откопать как? Подвести, где что, подписать. Ну, подписали, конечно, за пять минут. И вот на эту улицу колхозная провели трубу с водой. Представляете, в городе Энгельс. Там воды не было, можете представить. И вот там были фанаты, я от Кировского района избирался. И вот эти фанаты, они, я уверен, сейчас меня слушают очень... У меня с ними хорошие отношения. Да, не буду их называть, конечно, естественно, по фамилиям, потому что проблем могут у них, естественно, возникнуть. Ну, э -э -э всю жизнь они мне помогали абсолютно бескорыстно на всех выборах. Вот потому что когда-то я там с этой трубой решил вопросы, и они поняли, что это реальный человек, тот, который какие-то дела делает, что-то можно попросить, там можно какие-то вопросы решить и так далее. ЦИК принял более 3,7 миллионов заявок о голосовании по Конституции по месту пребывания Что это значит по месту пребывания? Значит 3,7 миллиона открепительных То есть все резко в период блядь, карантинов поехали куда-то что такое вот эти открепительные? 3,7 миллиона открепительных, а реально это значит 37 миллионов открепительных. Потому что они их нахерачат безумное количество. Как происходит карусель, знаете? То есть берут студентов, каждому как минимум 70 открепительных, и они по собственному паспорту подходят. Вот в избирательную комиссию подходит а там открепительный, на нем какая-нибудь галочка стоит, птичка. Ну, то есть член комиссии, к которому надо подойти, как правило, это секретарь комиссии, она знает, что это левый открепитель И вот подходит с левым открепительным, дают... Она выдает бюллетень, записывает этого человека по его паспорту. Да. Он переходит в следующий избирательный участок. Он иногда... Вот школы там четыре избирательных участка. И он во все четыре идет. Это любой наблюдатель видит. Да. Получает, голосует. Все нормально. Все это видят, все это знают. Мы иногда прекращали такую деятельность тем, что резали у автобусов, которые их возят. Колеса, да, просто резали колеса, автобус встал и все, вот карусель на этом закончилась, но ну, не вся естественно Вот такие Не переживайте, за граница нам поможет, за граница нам никогда не поможет, их вполне все устраивает за границу Уважаемый Вячеслав Вячеславович, как привлечь внимание граждан к высоким ценам на топливо в России? А как никак вы не привлечете? Ну, граждане приезжать на заправку, а они что, цен не видят? Или как-то без них это все решается? С них потом берут. Они видят, как привлекать. Вот на, на заправках висят огромные баннеры, и там написана сегодняшняя цена. Если это не привлекает внимание, то как вы привлечете внимание? Вы им скажете «высокая цена», они скажут «да, высокая цена». Все. Понимаете, должен быть отклик какой-то. Они с вами соглашаются. Они не спят, они делают вид, что спят. Вы их хотите разбудить? «Проснись, ты дрищешь, смотри, какая высокая цена!» А он не спит, он смотрит и, и говорит, ну иди реши там с этой высокой ценой, там с Путиным, можешь его победить, нет вопросов. А мы тут вот будем делать вид, что мы спим, нам так спокойнее. В Ингельсе закрыл троллейбусный завод, в России больше троллейбусы не выпускают, дядя Слава прокомментируйте. Ну, я так понимаю, что это... Борьба, говорят, что это борьба с Володиным, там, поскольку я так понимаю, что это его зовут Я думаю, что нет, это не борьба с Володиным, я думаю, что это его какие-то дела Надо проанализировать, да, собственно, что анализировать? Надо позвонить да спросить у людей, которые в курсе дела, чтобы они рассказали Я как-то не интересовался, хотя... Честно говоря, стоило поинтересоваться, потому что к этому заводу имею я некое отношение. Если вы посмотрите историю завода, то к нему. Так. Мальцев здоровья, желаю и здравомыслия, чтобы увидеть. Уход диктатора, бери пример с предка Который сохранил здравомыслие до старости И после пятидесяти родил еще несколько деток Тебе того жила Спасибо, но предок мой как раз только женился Первый раз, ну единственный 55 А деток аж 11 родил Так что все в порядке У него был Так И Интересная ситуация в Петербурге. Значит, секретарь движения Весна заявил, что к ней домой приходили какие-то полицаи, что-то пытали там ее родственников, но двери мне открыли. А из-за чего произошел весь СРП? Из-за вот этого. Это митинг игрушек на Марсовом поле. Поставили вот такие маленькие игрушечки, видите, они прям крохотные, повесили маленькие плакатики, все это дело сфотографировали и вывесили и в интернете. И казалось бы, вот такой митинг игрушек, да, и история игрушек есть, такая, так дети смотрят фильмы, вот такая история игрушек должна была, ну, как бы, посмешить только кого-то, да. Она возбудила, видите, работников уголовного розыска, я думаю, ФСБшников и так далее. И теперь они будут бороться с игрушками. Представляете, какой маразм. То есть, где что происходит. Вот В стране происходит, опа, Вот посмотрите, ялтинским дворникам пошили новую форму. И, значит, вот этим занимался лично мэр города Иван Имгрунт им грунт вот такой занимался значит сейчас я вам покажу это стоит посмотреть вот такая форма формяга видите чтобы эти дворники были похожи на дореволюционных это в дореволюционном стиле и чтобы они не только убирали но и были полномочия наделены полномочиями квартальных, следивших за порядком на наверенной территории, как в царской России. А что, камеры повесить не вариант, или полиция это уже все. Полиция будет заниматься только теми, кого надо там долбыхать палками. Вот они стоят. Я думал, что это вообще из какого-то фильма, приколка, да, ну, как будто съемка фильма, посмотрите. Чудовищный кадр. Ну или комедия какая-то. Как это. Граждане-алкоголики, тунеядцы, хулиганы. Кто хочет поработать? да? Вот вам это не напоминает. Но самое веселое – это принятие присяги дворниками. Дворники теперь принимают присягу. Понимаете, не только росгвардейцы, там, как придумали, полицейские, но теперь и дворники. А почему-то там проверность Путину в присяге ничего, но я думаю, что они еще доработают. Вот так это выглядит. Ответственность и обязательство груз. Я буду рад, трудно и упорно. Мой город, Ялта, я тебе клянусь. В моих руках твоя зеленая одежда, Твои дороги, скверы и дворы. Ты будешь дивным городом прибрежным, Ты будешь лучшим городом земли. Клянемся! Клянемся! Молодцы! Вот сейчас на 15 минут уходим в тенечек, да? Знаете, интересно, они клянутся, клятву дают. Вот в советский период Одним из признаков банды одним из признаков банды считали клятву, то есть такое или устное, или там написано, или чуть ли не кровью клятва написанное, то есть если вот клятва есть, то это уже почти 100% банда. Вот может быть поэтому Путин заставляет всех клясться, даже дворников, потому что собирает такую банду, которая называется... Российская Федерация. Удивительно, да? То есть, дворники даже клятву приносят. И в каких-то этих одежках страшных. Крепостное право пишут. Да, да, это так и есть. Ну, их как-то надо организовать, чтобы они там голосовали правильно, служили правильно. То есть, Путин за пайку хочет, чтобы все делали все, что хочешь. Пайку. То есть, люди зарабатывают эти деньги, но за это они еще должны, сука, сплясать. Просто так ты их не получишь. Жуть. И вот мы дошли до главной новости. В Омске пройдет турнир по скоростному копанию могил. Да, то есть э, в конце лета запланированы соревнования. Условия такие, что яма должна быть 2 метра в длину, 80 сантиметров в ширину и 160 в глубину. Ну, почти окоп полный профиль, тот, правда, 150, да, ну вот такие-такие э, соревнования могли бы назвать копание окопов, да. Тут могилы Причем обратите внимание Много таких Новостей связанных С миром спорта Вот Майк Тайсон Показал невероятную ударную Технику Решил вернуться он В бокс и сейчас проводит Тренировки там все это фиксируют Говорят уникально Всемирный совет по автоспорту Утвердил новый календарь Ралли на 2020 год, так как был карантин, а вот сейчас по-новому утвердили календарь, то есть там Тайсон, здесь ралли, даже Украина в Запорожье сейчас будет проводить соревнования по вертолетному спорту, я так понимаю, на базе Мотор Сищ, конечно, 25 июня и 26 июня пройдут соревнования, будут там летать, таскать грузы, что-то, ну, в общем, немыслимые творить, а в Омске могилы рыть. Представляете, вот, ну это же, это же система, это же клиника, да, там возят портреты дедушек там покойных в самолете, да, на параде, таскают по дну реки их же, копают могилы, то есть какая-то такая некроэстетическая тема. То есть Путин какой-то не по жизни, честное слово. Все, что связано со смертью, его очень притягивает. А это говорит именно о том, что что-то там нездоровое. Все эти вот храмы Министерства обороны, все эти там ракеты сатана, которые там изображены, везде Путин, да, который, кстати, и сам как бы похож на антихриста из итальянских храмов так что как-то это наводит на мысли на очень тяжелые так и на прошл... Не прошлой неделе пишут а опубликованы уже появились в сети база на 40 миллионов пользователей телеграмм то есть, откуда-то появились телефоны 40 миллионов пользователей Телеграма, да? Странно так. Разблокировали Телеграм, сказали, что договорились, все нормально, и появились данные. Надо это проанализировать, может быть, стоит уже уходить с Телеграма в какую-то другую сторону, да? Так что, кто в этом понимает, подскажите, где лучше. Так. И пишут, Байкал начал мутнеть, какие-то губки вымирают, а они фильтрующие Ну, понятно, что губки фильтрующие И в результате вода становится более мутной Заразилось 600 тысяч человек с начала эпидемии коронавируса в России 600 тысяч В общем-то, очень приличная цифра никак как-то цифра умерших не совпадает совсем с цифрой зараженных. Странно. Очень странно. И Путин выступил с очередным бредом. Но он стал блогером. То есть начало абсолютно такое американское. Причем не реальное выступление американского президента, а из фильмов. Помните, там, День независимости, или хвост виляет собакой, там, американский президент э, говорит какие-то очень важные слова, да, или там, столкновение с бездной тоже, там, выступление американского президента очень красивое. Вот э, здесь э, Путин тоже решил, ну, не он, конечно, а те, кто его там направляют, а решил блеснуть. Резко изменившись, ну там, естественно, уважаемые граждане, 25 марта я впервые обратился к вам в связи с угрозой распространения, бла бла бла бла бла бла там месяцы летели, недели блядь, Резко изменившийся уклад жизни, вынужденные ограничения для работы и общения, тревоги, опасений, даже горечь потери, разлуки с родными, близкими, мысли о том, что будет завтра, как защитить, оградить от беды самых близких людей. Как обеспечить семью, детей, поддержать родителей Но несмотря ни на что это было и время надежды, благодарности знакомым и даже незнакомым людям Которые не подвели в трудную минуту гордости за тех, кто проявил самые лучшие качества Ну то есть вот прям киношная речь американского президента, да? Всем приходилось непросто, но очень важно, что у нас в стране и в обществе не было растерянности. А напротив, как не раз случалось в нашей истории, многие люди объедин... многих людей объединило четкое ясное понимание ситуации, осознание реальной угрозы. Т -т, т т т т т т Мы действовали, опираясь на эти ценности. Какие-то Что несет? Хотелось еще раз искренне поблагодарить... Мы с самого начала в ежедневном режиме анализировали ситуацию, мы видели, как вы анализировали ситуацию, когда мы там через неделю планы, планы придумаем на следующую неделю, обхохочется, тогда мы сами это все анализировали и видели, что ничего не было, вот. Ну, чушь несет, чушь, чушь, чушь, как в том анекдоте, помните, когда Брежнев приехал в Китай, да, и там выступает, и китайский стоит переводчик и говорит одно слово. Ну, он, Брежнев еще читает по бумажке, китайский переводчик опять это же самое слово. Потом более длинное слово сказал. Он спрашивает, а о чем говорил, переводил как он говорит, он говорит, пиздит, и так дальше. Пиздит, а дальше кончил пиздить. Вот приблизительно так про Путина надо говорить. То есть я, конечно, сейчас остановлюсь на каких-то вещах, но в основном вот буду пропускать. Общее число проведенных тестов превысило 17 миллионов в стране, если вы не в курсе, как он сам говорил, 142. Ну ладно. И, конечно, душа, сила, опора нашего здравоохранения – это люди, преданные своему делу, своему призванию. Та -та -та -та, мер -мер -мер. И, и, короче, он в общем, врачи, врачей обнимает там и целует. И так в текущем месяце в июне только прямые федеральные доплаты получат почти 350 тысяч медицинских работников, в том числе более 71 тысячи врачей. То есть, Вова сильно напугался. Врачи, медсестры, видите, как он зассал. Вы даете эти обращения, они влияют очень на простых людей, потому что на врачей об, об, обращают внимание очень серьезно. Поэтому я рекомендую учителям подключиться. И надо было раньше еще подключаться, пока еще этого голосования не было. Вы могли бабки выбить сумасшедшие с него просто выжить, как пресса. Так что... Так, прошу прощения, мне тут. Ну, наверное, это. Ага. Вот голосование 1 июля. Так. 3% за поправки. Вот мне скидывают эти опросы. Наш товарищ Гена скинул как раз прям в прямой эфир. За три процента. Можете себе представить. Конечно, они сейчас будут рисовать что угодно делать. И... Так, в текущем месяце, в июне, только прямые федеральные доплаты получат почти 350 тысяч медицинских работников. Обратите внимание, полдут Всегда в будущем. Он не говорит, что получили. Помните, они там сказали, что 19 мая все вопросы решили материальные. Потому что если они скажут, им скажут, вы что, охерели там... Врачи каждый день выступают по десятку, всяких роликов записывают. Там и в масках, и без масок, и в костюмах, и без костюмов, что денег им не платят. Поэтому в будущем там вы, ребята, идите проголосуйте, мы там вам денег заплатим, и прочее, прочее дополнительные выплаты. Мы предусмотрели для сотрудников социальных учреждений, детских домов. Детских интернатов Домов престарелых Педагогов и так далее Видите? Зачем он это говорит? Потому что это все те люди Которые организуют выборы Вот это голосование сраное Без этих людей ничего не получится Если они сейчас залупятся Скажут, ну тебя нафиг во, Мы пошли куда-нибудь в другую сторону Все, все рухнет И они очень уязвимы Сейчас Путинцы. Поэтому я говорю, надо было, если вы боитесь с ними входить в конфронтацию, делать революцию, надо было у них денег просить, они бы дали. А так сейчас они все устроят и начнут назад отматывать. Вот он тут, на модернизацию первичного звена, здравоохранения, на то, на все. Я даже перечислять не буду, на все там, блядь. Почему? Он, он, он как все жадины думают, что можно деньгами закрыть все дыры и решить все вопросы Он создал систему коррупционную, ни копейки вниз не дойдет, ни одной копеечки не дойдет вниз Все украдут, то есть он хочет в топку подбросить угля, чтобы этот паровоз ожил чуть-чуть А к все унесут, не он же сам подбрасывает Поэтому все будет нормально. Можно даже не волноваться. Вот мне говорят, что сейчас Путин начнет платить деньги. И, и люди будут на его стороне. Если он деньги начнет платить, они просто порвут. Скажут, слышь, давай еще денег. Ну, вот он дал там по 10 тысяч. говорит мало. Сейчас он опять по 10 тысяч дает. Вот опять он говорит о том, что даст еще на детей по 10 тысяч. Надо говорить, мало, сука, какие 10 тысяч? Давай 150. Только так, только так, надо вышибать из него деньги, когда-то будет этому конец, то есть он, как все жадины, будет пытаться решить вопрос деньгами, потому что он считает это самый высший уровень, и все, и когда поймет, что ничего он не может сделать, сколько бы он ни отдал, он столько не отдаст, чтобы остановить эту волну, и он примет совершенно безумные решения, которые его погубят. Собственно, мы к этому и идем. И, в общем-то, и провоцируем его на эти решения, на идиотские совершенно. Эпидемия нанесла сильнейший удар по мировой экономике, торговля, работа предприятий, кооперационные связи. Словно наткнулись на стену карантинов и ограничений. Как это вам только, тебе только роман написать, начальник. И, пожалуй, самая острая проблема практически во всех странах от сокращение занятости, рост безработицы. Что-то они не ощущают этого. Да? То есть люди, которые на работе получали меньше денег, чем сейчас получают пособие, говорят: я лучше не буду работать. Вы слышали нашу передачу такие люди рассказывали. Эти негативные последствия, конечно же, сказались и на нас. То есть, э -э -э это не я, говорит Путин, это эпидемия. Да, прям стишок получился. Это не я, это эпидемия. То есть, вот такой бардак, полное разрушение, потому что вот, ВВП России снизился на 12%. На какие 12%? Волк. В ВВП России полтора триллиона было. Сейчас хорошо, если половина от этих денег. Это очень хорошо, если половина. На 12% из-за мирового кризиса. Какой мировой кризис, Володь? Ты что несешь-то? В мире все в порядке. От газа с нефтью из-за кризис, что ли, отказались? Вовсе не из-за кризиса. Просто есть другие предложения, более, ну, так сказать, интересные кризис нашего. Такие вот дела. По сути, началась глобо, глоб, глобальная рецессия, спад мировой экономики и все последствия. Глубину этого кризиса еще только предстоит оценить. Ну, то есть... Он Говорит, будет полная жопа, я перевожу с путинского, но это не я виноват, это виновата эпидемия, а в мире-то вообще такое сейчас начнется, так что я вас спасу, поэтому держитесь поближе ко мне, строим. Да, как Ганс Рутль, да, говорил, что если вы сохраните строй, то я сохраню ваши жизни. Да, когда он летел на штуках бомбить, и... Говорил своим летчикам, да, что если сохранишь строй, значит сохрани, я, я сохраню твою жизнь. Так вот и этот приблизительно. Только он не гансулярихрутель, он полное ничтожество, и ничего он не сохранит, никому он не поможет. Он уже всем помог. И конечно особый акцент в период эпидемии был сделан на прямую поддержку людей, Ведь, вот, они отказались от прямой поддержки, а теперь оказывается прямая поддержка, выплаты по 5 тысяч на каждого ребенка до 3 лет, ну и так далее, по 10 тысяч до 16 лет, ну и прочее, прочее. Вот и Ну, тут он наговорил лишнего много, я вот чисто посчитал с калькулятором, что-то не лезут цифры ни одна, но ну, неважно. То есть, вот на, на, на начало апреля по поддержку от служб занятости получили 720 тысяч человек, свыше, сейчас свыше 2,5 миллионов но ну, это безработным, которым копеечку какую-то платят. Ну правильно, из нее надо выдавливать, выдавливать. Он думает, что он сейчас начнет кидать деньги, а его начнут любить, а его начнут еще больше ненавидеть. Потому что понимают, до чего он довел. И про льготную ипотеку, что там все будет прекрасно, и неважно, что процентные ставки. Значит, не те, которые нужно Все, в общем-то, короче, замечательно. И компаниям он поможет, а компаниям многие уже отказались от этой помощи. Он помочь не успел, они уже отказались. И про самозанятых, которым тоже он там мрод обещает. Блядь, вообще артист. Так, так, так. Айти компаниям 3% значит, налог на прибыль обещает, а не 20, и на региональные дорожные сети 100 миллиардов рублей обещает. Ну, все это разворует, конечно, он молодец, то есть там 5 триллионов уже порезали, поделили, и мы в общем в курсе дел, как это произошло у Мишустина. А это вообще в лед все разойдет. Сейчас Сейчас люди уже такие сытые, которые дома там покупали под Москвой. Представляете, что в башке у этих людей? Люди, они вообще уверены, что это будет всегда. Сейчас Вова еще вывалит денег, они еще домов себе купят. Так что... Ну ни о чем. И уверен, что вместе мы непременно решим все возникшие проблемы Конечно, решим вместе, вместе, в трибунале абсолютно точно. Все обязательно наверстаем, преодолеем И временные и любые другие трудности мы уже доказали, что умеем это делать Абсолютно точно, вот ты говоришь Только ты -то будешь на колу сидеть при этом и посматривать, как мы эти вопросы решаем Блядь, представляете, обязательно наверстаем. А что там наверстывать? В 20 лет ты правишь. Что наверстывать? Ты же там ввел Россию вперед. Так может быть, вперед оказался сзади, в жопе. Их артист. Наверстаем, говорит. 20 лет, вовне наверстаешь ни Так, стало известно, насколько могут вырасти пенсии в России в течение трех лет. хочется. Тут вот я вам прочитаю, это цитата. Средний размер этих пенсий в 2021 году составит 9977 рублей, а в 2022 году 10 10307 рублей и в 2023 году 10 10693 рубля. Щедрость режима не знает границ. 150 евро, да, даже меньше В 2023 в году Вы будете получать пенсию 150 евро И за это надо пройти все муки А, да. а может и не будете Может скажут, видите, там Глобальный кризис Так что Так. Тут между собой люди, я так понимаю, зацепились. Обхохочешься, я теперь это постоянно приговаривать стал. Ну да. А куда деваться? Иначе само содержишься, не хохотать. Дядя Слава, вчера прическа другая была. Да не вроде такая меня, как жена. Волванел так вообще под ноль фактически. Так я и вот такой весь обстриженный. Ну, мне, кстати, нравится очень удобно. Волос мало, причесываться не надо. Так пополивал и все. И вперед. И снижение ключевой ставки не приведет к обесцениванию доходов. Об этом Эльвира Набиулина заявила, да, то есть, и это точно не приведет, приведет другой их воровство и развал, очень смешно, Голикова назвала зарплату 47 тысяч маленькой, интересно, а вот собрать основную массу народа и сказать, ребят, ну, тут говорят, зарплата 47 тысяч маленькая, вы там как, больше или меньше, получаете 47 тысяч, а я скажу, что? Для них 17 тысяч – большая зарплата, а тут 47. <с> Уволенный Путиным губернатор попросил помощи у Путина. Правильно, молодцы. Это вот Левченко, бывший губернатор Иркутской области, который КПРФ попросил разрешения у Путина баллотироваться в качестве кандидата. Представляете, какая мерзость вообще, ужас. Как такой вот. У Путина попросил, можно я буду? Да, жуткие дела. Кремль ответил на вопрос об обмене Уиллана на россиянина. Или на россиян. И, значит, интересная ситуация. Мы в Кремле не занимаемся обменами иностранных граждан. На граждан России этим занимаются другие органы Поэтому здесь без комментариев То есть Песков в курсе дела Но не хочет ничего говорить Почему он в курсе дела? Знаете, потому что вот следующая статья такая Осужденный за шпионаж Пол Уиллон Не будет обжаловать приговор Знаете, когда не обжалуют приговор? Когда не хотят волокиты То есть вопрос решен, его будут менять а чтобы не тянуть, потому что если обжалование, значит нужно какое-то решение и так далее Потому что если он не обжалует приговор, они дождутся, когда он вступит в законную силу Путин его помилует, а там соответственно помилует кого-то другого Я думаю Бута, да? я думаю Сеченского дружка, который торговал оружием Потому что Уиллана для них принципиально получить да, вот, А для Путина принципиально получить торгаша оружием бута Поэтому я думаю, что об этом идет речь Хотя американцы могут полезть в бутылку и не отдать им бута Ну я не знаю, как там шли переговоры Тогда они будут... Э, ну, этот торговец, этот... Э, Летчик с кокаином, он им нафиг не нужен. Зачем им? Ну, может быть, только так, это для пиара какого-то. Им бут нужен. И поэтому они, конечно, будут биться за бута. Я ставлю на бута. Кто там, какие ставки делает, я на бута ставлю. Хотя американцам очень невыгодно его отдавать. Представляете, ему там еще как медному котелку, да. А о, они его поменяют на абсолютно безвинного человека, которого просто прихватили для того, чтобы поменять. Вот такие дела. И что будто будут менять. Ну, я ставлю на будто, я не знаю. Я этот вопрос не изучал, но я знаю, что им нужно. Что нужно Сечину, кто нужен Путину. И бывшего президента Киргизии Атамбаева приговорили к 11 годам колонии. Представляете, какой удар в спину Вови Путину, да? Вообще чудовищный совершенно. Помните, как Атамбаев 25 июля 1919 года прилетел в Киргизию из Москвы и сказал... Я вот вам прочитаю просто... Так, сейчас... «Меня критикуют за поездку в Москву, 25 июля 2019 года, он уже не президент, но он не только президент России, это про Путин, он мой близкий, мой друг, близкий человек, он отправил за мной самолет, пригласил, это не в первый раз». Он несколько раз просил, чтобы я прилетел, было бы неправильно, если бы я отказался, поэтому и съездил. Он беспокоится за Кыргызстан, вы же слышали об этом и в его заявлении. Расстраивается, расстраивается о том, что неужели будет третья революция. Я ему сказал, что революция, э, революцию всегда делает власть, народ поднимается от безысходности. Кто приглашал, сами видел, кто... Сколько стоит, нужно спрашивать у них, нам перелет ни копейки не стоил, ну и так далее. Ну, то есть, вот это вред, но вред заключается в том, что Путин его там пригласил, а если вы помните, 9 августа, то есть, через две недели его арестовали и посадили, а теперь дали 11 лет. Зачем приглашал Путин? Не Путин, приглашал, понятно, что там ехал решить вопрос, что Путин договорил, чтобы его не сажали. И Путин договорился, иначе бы Атамбаев не вернулся. Но Путина кинули. Почему кинули? Потому что понимают, что а зачем служить Путину, когда напрямую надо служить Желтому Императору. Нахера теперь этому служить? Путин сам получил, я так понимаю, от сына ярлык на княжении и сам является шпионом с Цзинпина, и все это прекрасно знают, и нахер с Путиным иметь дела, иметь дела с Россией, когда есть Китай, и Киргизия планирует с Китаем иметь дела, поэтому Атамбаев ты получил 11 лет, Путин так казал слышь, ты никто, вот это вот очень красиво, мне это очень понравилось, это не Атамбаеву, срок это Путин, срок. Удар такой по яйцам, хрясть. На станции мирной в Антарктиде произошел пожар. Там, я так понимаю, что уже все станции погорели по одному разу в Антарктиде. Там как-то это принято, что ли? Нет на ни одной станции, на котором не было пожара. На некоторых уже два. Сгорело несколько лабораторий. И интересная ситуация произошла в России. Федеральная налоговая служба, значит, согласно законодательству, сделала налоговый вычет в 13% из числа расходов, понесенных в интересах супруга. То есть два гомосексуалиста заключили брак в США один из них перевел свидетельство о браке и передал в соответствующие документы в налоговую службу с просьбой сделать налоговый вычет, так как тратил деньги в пользу супруга. И такой налоговый вычет был сделан, таким образом, де факто подтверждается, что значит, вот Европа пришла, представляете, вот эти вот, скажите слабоумным, что вот видите, вот Федеральная налоговая служба в пользу, в пользу гомосексуального супруга а, это самое, удержал 13%. Не удержала, а не стала брать наоборот, то есть не взыскала. Прекрасно, хорошая новость, такой удар, еще один удар такой, врыло блять, этим безумцам очень красивый удар. Самое главное, откуда они не ждут. Со всех сторон их лупят. А они там, да мы там такие. там Они думают, что если они рвут рубашку на себе, рассказывают, какие они там борцы с геями, да, то эти геи их не победят. Конечно, они вас уже победили. А Путин с Вайшоблой, кто, не геи, что ли? Пидоры кончены. Жить, конечно. Обрушение фасада э, произошло в Москве на Комсомольском проспекте Тут каждый день видео а, То есть там живет какой-то известный футбольный комментатор Вот из-за этого все Что там? Ты что выступаешь? Что случилось? Что разговариваешь? А? Ладно, иди сюда Ты что там встал и, и что-то рассказывает мне Ладно кс, кс кс Попугай, иди сюда Иди сюда. Он вот сел и мне что-то рассказывает. Наверное, хочет, чтобы я прекратил. Вещание. Избивших беременную женщину в Петербурге раздели и выпороли группу подростков, которые напали на супружескую пару. Те супружская пара у метро там играли, песни пели. А... Они на них напали И женщина была беременна Ну и сейчас, слава богу, беременна И вот э, какие-то люди вмешались, я так понимаю Потом уже у женщины перелом носа, выбиты зубы А также э, у мужчины выбиты зубы и сломан нос И вот их раздели и выпороли крапивой Ну знаете, если бы они просто наехали на этих... Э, Мужчину и женщину, да, беременную причем. Ну, нам что-то попугали. Вот тогда стоило бы их просто крапивый выпороть. А так они совершили преступление, в общем-то, достаточно средней тяжести, я бы сказал. Мне кажется, этого недостаточно, чтобы они извинились. Ну, сломали нос, выбили зубы, вам беременные нос сломали. Ни в коем случае. За это надо жесточайшим образом карать. Я считаю, что за посягательство на личность должна быть самой жесткой карт. Деньку украл, херня, да? Нос сломал, тоже плохо. Это очень плохо. Особенно беременные женщины. Пойду ребенка купать. Удачи вам. Сбежал, как собака из России. Это про меня, что ли? Я не как собака сбежал. Я уходил, как человек. А за мной гнались собаки. Легавая мразь всякая. Вот, нормально. Очень хорошо получился. Представляешь? Собаки так не убегают. Потому что собака интеллекта не хватает. А я опережал, все время опережал на несколько часов. Можешь себе представить? На несколько часов. То есть, я убежал в ночь, а утром меня должны были брать. И отсосали, да, и не взяли. Потому что потом меня должны были прихватить. Ну, там, не буду говорить, где. Я тут тоже свалил. Потом в Черногории уже все нормально, они уже знали. Сейчас они меня объявляют в Интерпол 8 числа. Восьмого я в Интерполе появился. Сентября, да? Восьмого сентября. Они объявляют, я в Черногории не уеду. Тюрьмы там херовые. Мне одевают кандалы, сажают в тюрьму. И два года, блядь, идет процесс об экстрадиции. А я сижу в тюрьме. А я им хрен показал. Я седьмого улетел. Без единого документа, кроме загранпаспорта. Собака так может убежать? А? Артист. Так что я все время их переигрывал и буду продолжать переигрывать. Так, говорит, собака на вас тявкает. Это точно, да. Ну, пусть тявкает. Пусть тявкает. Из-под забора всегда кто-то тявкает. Всегда обратите внимание, вот это уровень вот этих вот чертей, да. Это как собака, в жизни я много раз такой, Вот кто там, блядь, там что-то он заочный, ты ему берешь говоришь, а ты чё? Он да нет, я ничего, ты да я тебя люблю, там так и так, вот, как, как собачка из-за забора, она что, ты подходишь, открываешь калитку, и она стоит. И смотрит на тебя, начинает сразу хвостом вилять, довольная такая. Все, она из-под забора на тебя лазит. А дверь открыл, вот она здесь. И она сразу очень счастливая. Вот он пришел, такой лучший друг. Такие вот дела. Тебя Господь спас. Да меня мозги мои спасли. и Я мог бы и нескольких еще товарищей своих спасти, если бы они тоже мозг включили. Одного уж нашего товарища, ну, как-нибудь расскажем, да? Одного товарища прям выводил все. вот Все выводил его. И он отказался, блядь, в последнюю секунду. И через 15 минут перезвонил. Мне говорят, все, меня взяли. И если бы он сделал то, что я от него просил, он бы ушел, и никто бы никак в жизни. Его не выхватил. А сейчас его посадили, он в тюрьме сидит. Так. Вальцев, как относитесь к Ежову? Будете ли вы при новой власти брать людей в Ежовый рукавицу К Ежову я отношусь крайне негативно, считаю его вот прям прообразом Шарикова. Это такой Шариков, да? Не очень умный человек. Какой-то мутант, одним словом. Прям настоящий мутант. Вот, а... Насчет ежовых рукавиц я что могу сказать? Если вы намекаете на иллюстрации, конечно, мы проведем очень жесткие иллюстрации. Так что там насчет рукавиц даже и разговор не будет. Там будет все четко. Все по закону, иллюстрации, все открыто. Конфискации, ссылки, высылки, приговоры очень жесткие. Внешвозврат банк, поиски по всему миру. Взять живым или мертвым, Вы все это еще увидите, это будет целое, знаете, я, я думаю там кучу сериалов по этому поводу, потом сниму, как люди ездят там и достают, кого-то целого привозят в Россию, кого-то по частям привозят, кого-то там как-то не привозят, да, ну всякое будет. Так, вот, просят лайки. Да, я прошу вас, напоминаю, что вы смотрите канал Народовластия, программа «Плохие новости». Напоминаю, что под видео э, есть ссылка на сайт «Партизан Мальцева». Это официальная организация ассоциация «Партизан Мальцева». То есть, по-французски «Ассоциация сторонников Мальцева». Значит, если на русский перевести слово «партизан сторонник». Вот, там также есть ссылка на... Почтовый адрес для волонтеров, тех людей, которые хотят помогать. Там есть ссылка э, на, э, для спонсоров, тех, кто хочет быть спонсорами. Так, пожалуйста. Сколько денег украл Путин? Ну, мы спросим его об этом в суде. Я думаю, что и не только он, но все его там братья, сестры, кто там с ним воровал. Сечены и так далее. Я думаю, что они все подробно достаточно расскажут. Кроме всего прочего, сейчас спрятаться это нельзя. <связь> Потому что они же не чемодан, деньги воровали. <связь> они переводили. <связь> все эти счета мы посмотрим. Все это оставляет следы. Но по самым скромным подсчетам, вся эта мразь, вся путинская мразь, около 10 триллионов украла. Так что... Ну, много, это мало, не знаю. Но если вы представьте себе один... Только один эстонский банк, ну, датский банк, эстонское отделение, вывели для Путина, и его двоюродного брата, 237 миллиардов долларов. 237 миллиардов долларов. То есть, лично Путин, если все прочитать... Ну, под 2 триллиона ломанул, да, если э, ВВП России полтора триллиона, то один Путин больше ВВП, ВВП России украл. А всю шоблу, если сосчитать, ну там бесконечное количество денег, да. Столько нам и не надо даже. Так. Волгоградский суд арестовал подозреваемого в убийстве студента, какого-то студента из Азербайджана и стыкали зачем то ножами. Ну, будем надеяться, что это какой-то просто э, ну, психически больной человек это сделал и за этим не, не, нет никаких далеко идущих планов. Хотя я вполне допускаю, такие очень часто люди, обратите внимание, как студенты из Перу, какие-то националисты истыкали ножами студенты из Перу. А каким националистам в голову придет истыкать студенты из Перу, да? Ну, наверное, это должны подсказать ФСБшники, которые в этой среде хорошо работают. Это они должны все это организовать. Поэтому такие вещи, конечно... Когда режим путинский падет, мы возьмем на контроль, на очень серьезный, и перепроверим здесь раз, что же там было на самом деле. Я снова с вами ребенка сполоснул, посуду помыл, не отрываясь от эфира. Мальцеву респект, Здорово. Очень хорошо. Молодец. В квартире в Москве обнаружены беспризорные дети. Не все так просто. Никакие не беспризорные дети. Там дети от, э, плакали, вызвали полицию. Они вошли в квартиру. Пять детей европейской внешности. Младшему несколько дней, старшему около месяца. То есть это новорожденные. С ними китайка, нянька китаянка, пять детей новорожденных нянь китаянка, у меня очень плохое предчувствие, потому что я видел очень много страшных кадров из Китая, там как детей разбирают на органы, огромное количество, и как китайцы сами линчуют этих подонков и так далее. Но в Китае этот бизнес очень серьезно развит, поэтому я боюсь да, предположить, куда этих детей китайцы спланировали увозить, и где родители этих детей. Так что вот эта тема очень интересная, ее не надо оставлять ни в коем случае. Это случайно зацепились. Если это не будут раскручивать, а да, скорее всего так и будет, что это не будут раскручивать, то, ну, потому что это будут подавлять, поскольку, я уверен, такое количество людей, детей пропадает в России. Да? А еще сколько мы не знаем, потому что не регистрируют вот этих новорожденных. Никто наверняка их не регистрировал. Откуда их взяли, не будет ясно до упора. Потому что это наверняка действие преступной группировки. Я не знаю, куда запланировали этих детей. Но это действие преступной группировки для меня абсолютно очевидно. И эта преступная группировка, очевидно, связана с высшим российским руководством. Я только не знаю... Почему это... Ну, прокол. Такие дела бывают. Что случился, видите, прокол. Поэтому это нельзя оставлять. Нужно очень внимательно смотреть, что будет дальше. И как это дело будут пытаться погасить. Так. Здесь, Лап, скажи, как победить наркомании, друг попал в беду. Ну, я... Ты уже рассказывал об этом миллион раз. О том, что самый простой путь, к сожалению, он не вылечит вашего друга, но победит наркоманию как явление. Да? Это легализовать употребление наркотиков и сделать его абсолютно бесплатным и сделать его медицинским. Да? То есть, наркомания – это медицинский диагноз. С таким диагнозом можно прийти в определенную там в поликлинику, да и там, поставить уколчик. То есть таким образом наркоманы не станут... Распространять наркотики, никому в голову не придет покупать эти наркотики, если это делают бесплатно. Зачем покупать героин, если грязный какой-то, если ты придешь в больницу тебе шернут чистый героин, ну, хочешь ты героин, получи какие проблемы? Вот паспорт, вот свидетельство там, бумажка о том, что наркоманы все. Никаких проблем. Поэтому это решит глобальный. Вопрос наркомании. А вот частные вещи, конечно, нужно лечить людей, нужно уводить их от этого. Я думаю, что влияние окружения очень важно. Очень важно. Но поймите, у наркомана есть желание залипать, и тот человек, который ему мешает залипать и кайфовать, он враг для него. Поэтому это нужно аккуратно все делать. Нужно, чтобы человек сам захотел. Без его желания вы ничего не сделаете. Слава также нельзя. Все плохое приписывать Путину. Вы же сами себя унижаете. Чем же я унижаю? А что же я плохое Путину приписываю? А что у Путина есть хорошего? Чтобы не приписывать хорошее над Путином? это вы приписываете Путину хорошее. Я Путину ничего не приписываю. Я вещи называю своими именами. Понимаете? Я ничего никому не приписываю. Путин возглавляет страну 20 лет. Да? Создал на базе этой страны государство оккупационное, которое всех и в хвост, и в гриву дерет. И никто никому шагу в сторону ступить не дает. Все, что происходит в стране, все блядь, без исключения. Это заслуга, в кавычках, Путина, потому что он только рулит, больше никто, ни одного движения. Вот Мальцев решил какие-то движения сделать, все, он террорист и убежал, другие в тюрьме сидят, меня унижают. Меня бы унижал, если бы я хоть что-нибудь хорошее о нем сказал об этом пидоре, это козел, понимаете, козел. Пензи нашли пропавшего шестилетнего мальчика, это очень хорошо. Слава Богу. Вячеслав, добрый вечер. Ты был честным ментом, ну, дорогой мой. И... Ты вот мне скажи насчет, если бы я был нечестным ментом, ты сейчас первый бы про это знал. Путинцы бы рассказали все, там до дедушкиных носков все раскопали. Я был честным ментом, у меня была стопроцентная раскрываемость преступлений на участке, работал я хорошо, ушел я добровольно, потому что мне просто надоело служить, да вообще служить просто надоело, ну я нахер, прислуживаться, да, служить брат, прислуживаться тошно, а мне и служить было тошно, Значит, не только. Просто то, что не хочу, когда особенно надо было там пойти разгонять каких-то этих демонстрантов, нахера им мне нужны. Мент? Да. Так. Охранники устроили перестрелку в российском городе. В Сочи, в Адлерском районе. Что-то там пострелялись охранники. Обычная картина над большей информации. И эксперты обнаружили утечку данных 5 миллионов пользователей в России. Представьте, какая прелесть. То есть, это портал по трудоустройству слил информацию. Ну, Бывает. Лужков проиграл суд Немцову. Представляете, вначале живой, Немцов, живой Лужков выиграл у живого Немцова суд, а потом все это обжаловалось, и обжаловался Европейский суд по правам человека, и, наконец, мертвый. Лужков проиграл покойному Немцову. Уникально, бывает же. Лавров проведет переговоры с главами МИД Китая и Индии. Будут нам рассказывать, как они примиряли э, Китай и Индию, да, то есть, чтобы те не стреляли друг в друга и так далее, обхохочется. То есть, они в, в любую дырку пытаются залезть в виде затычки, смешно это. Так, и надо, время же 20 минут, постараюсь я сейчас быстро пробежаться. Про лидеров стран мы уже говорили, которые на парад приедут, обхохочешься. На Украине раскрыли размер рекордной взятки за закрытие дела Байденов. Предлагали, говорят, 50 миллионов долларов. Ну, не знаю, что-то какие-то. Надо лучше проанализировать. Президент, ну, больше информации нужно, чтобы проанализировать, да. Кто предлагал? Кому предлагали? Да и так далее. Предлагать можно все что угодно. Может, почему не 500 миллиардов? Козлы это те же люди, только умнее и порядочнее. Хорошо сказал, Татьяна. Так. Кошек мало, говорят, кошек. Президент Макрон обвинил Анкару в опасных играх в Ливии. Ну, в Ливии реально опасная игра идет, но я бы на месте Макрона не обвинял бы в этом Эрдогана, хотя я очень сильно не люблю Эрдогана, Ну и Макрон, я чувствую, не любит его гораздо сильнее меня. И это личное отношение. Обратить внимание, ребенок, ребенок ржен. Ученые нашли человек, который не видит цифры. Вот, представляете, исследовали мозг, не может видеть от двух до 9 цифры. Я думаю, что это ватники российские, они вообще цифр не видят. Им когда цифры предлагаешь, привет, ты че? Давай. Пить давай. Ну папа я и ее. Слава. Я в игноре моих сообщений не видно, как относишься к завтрашней дате Ластани. То есть к параду, только смешного. Ну как отношусь? Как и к дворникам, которые присягу принимают и к Дедушкам, которых там портреты возят в самолетах, завтра же их опять повезут, да, и по дну реки понесут, и так далее, как с ужасом, то есть, это королевство кривых зеркал, это бредятина какая-то. Вместо того, чтобы оказать помощь. Тем, кто жив и кто нуждается в этой помощи. Я уж не говорю про ветеранов. Да, ветераны, потому что почти все вымерли. Да. Путин начал помощь оказываться ветеранам, когда все умерли уже практически. Да. Вот. Ну Он назначает, правда, ветеранов. Там некоторым во время войны было по три года, а некоторые родились сразу же после войны. Но они ветераны. Берлин брали там и, и этот рейхстаг деревянный. Поэтому тут что говорить? ну Мерзко это. Как кто-то хорошо сказал, День Победы Путином пропах. Настолько это противный запах, аж болевать тянет. Американец дважды за три года сорвал джекпот в 4 миллиона. Видите, житель округа. А -а -а -а так, из штата Мичиган второй раз в жизни выиграл лотерею. 4 миллиона. Представляете, в 2017 году выиграл и сейчас. Вот бывает же. Интересно, это прям против всей теории вероятности. Завтра все пердим из окон. Да, завтра мы говорили, но ну, что-то никто особо сильно не поддержал. Надо ставить лебединое озеро, надо там, в кастрюле молотить и так далее. Там можем, можем... А, мы первое число это хотели делать, извиняюсь. Ну, можно завтра просто Лебединое озеро ставить. Завтра будет теракт. Не знаю, путинцы навряд ли сделают. А зачем? Вам надо не обосрать это парад Победы. Я, правда, не знаю, что они собираются дальше делать. У них парад Победы, первое числа голосования и потом все Баку. Все, на этом жизнь кончается. Такое ощущение, что пойди проголосуй и умри второго. Первого проголосуй, а второго сдохни. И вот хорошие по этому поводу плакаты я сейчас покажу. Так, так, так. Так, а что за изображение? А, вот Путин выступал, я вам не показал. Вот обратите внимание. Это телеканал Дождь. Смотрят 49 тысяч, видите, число, а дизлайков 23 тысячи. Ну, две тысячи лайков, 23 тысячи дизлайков. То есть, написали мне Путин король дизлайков. Представляете, так оно и есть. И вот плакаты интересные появились. Вот видите, скажи нет вечному Путину. Я, судя по номеру, это где-то... Так, Вот такой плакат Кто-то вклеил Пиздь. Очень хороший Я так понимаю, что это не в фотошопе Это вклеили, видите, вот буквы такие Очень смешно Так, это опять он же Вот такие вот Наши партизаны Развешивают очень хорошо Прилишь его в трибунал, бойкот Прекрасно. Такие на заборах пишут. Вот, видите. Путин сдохни. Очень хорошо. Так что каждый, если хотя бы сделает одну надпись, там асагитирует одного ватника и так далее. Что немного. И все будет. Так. У нас все ржут, снова форму дворников от наконной тяги. Ну да, им же нужно, видите, они еще и присягу принимали на верность Путину. Вот такие дела. И... Так. Вот пишут, что Китаю больше не нужна американская GPS. У них теперь своя система навигации, и система это Бейдоу-3, а не GLONASS. Помните, Путин все рассказывал, что Китай будет Глонасом пользоваться. Ага, будет пользоваться ГЛОНАСом. Система навигации должна быть военная. Китай потенциальным противником видит Россию, поэтому никогда с Россией общей навигационной системой пользоваться не будет. Никогда. Я тогда помните, сказал, когда Путин это чушь нес. Собачек. Такие вот дела. Что тут еще? А, ну вот меня спросили по поводу... Написали, спросили, какие фильмы я смотрю. Ну, фильмы я смотрю редко. Ну вот с детьми посмотрел с дочкой фильм Пиноккио. Вы знаете новый фильм Пиноккио? Бля, ну это жесть, конечно. Это вот детская страшилка. Сейчас появились, ну, появилась новая форма искусства. Детская страшилка, да? Киноискусство, я имею в виду. Пиноккио кто любит такие страшилки, посмотрите. Это, это прям что-то. Невероятно красивый фильм. Вот одежда, вся грязная, рваная, все засаленное, там какие-то катафалки, гробы, С какой-то. Ну все так хорошо сделано С такой любовью там Каждая, каждая волосинка На вороде у кота или у лиса Видна там вообще все И вот помните Барри Линдон Знаменитый фильм Стэнли Кубрика Который считали вершиной исторического Этого костюмного Кинематографа Я не знаю насчет Барри Линдона Ну красивые костюмы ну, это не сравнить. Пиноккио. Там костюмы, то есть, там рубище. Но там это рубище показано настолько уникально. То есть, прям вот каждую, каждую точку, каждую каплю, каждую пылинку. Там видишь прекрасный фильм Пиноккио. Жена моя в ужасе была. Посмотрела прямо. И... Ты про это? Да, про Пиноккио. Деревянное? Да, я там... Ты даже не говори, не рекламируй а тебя люди проклинать потом будут Ну ничего не, не, не Она, мне, она, мне, запретила, она мне запретила Потому что я там отпустил Одну шутку и говорю в эфире Я ее скажу, она говорит, я тебя убью Если ты эту шутку скажешь Поэтому я не буду говорить, а то вдруг Она меня убьет общем, до, до завершения эфира Да. Я очень здорово Очень-очень черно пошутил У меня бывает Но смешно скажи ну, очень же смешно, да? Вот. Так что... И... И все, наверное... Напоминаю, что вы смотрите канал народовластия, программу «Плохие новости», напоминаю, что у меня прямой эфир, напоминаю, что под видео есть строчка «Спонсоры», и вы очень поможете, если будете спонсором, поскольку YouTube пытается нас везде загнать хер знает куда, то есть денег никаких ни за рекламу не платят, отовсюду отключили, и нигде не хотят, так сказать, нас пропагандировать. Поэтому большую услугу делают те, кто помогает финансово. Огромную услугу делают те, кто режут эфиры и распространяют по кусочкам. В ТикТоке я видел, вот наши волонтеры и соратники делают великолепно, молодцы. Я прошу и такое же делайте в Инстаграме. Вот, Помидор, да, я даже не знаю, кто это делает в Ютубе. Короткие ролики с Мальцевым очень хорошо, великолепно. Делайте ссылки на эти ролики, и делайте ссылки на авторский канал. Подписывайтесь на канал «Народовластия», безусловно. Подписывайтесь на канал «Артподготовка», который все еще есть. И там как раз вот эти ролики на этом канале размещаются, забирайте их оттуда, переправляйте везде и так далее. Более того, будьте волонтерами, напишите на почту в качестве волонтеров, получите задание важное партийное, будьте партизанами. Мальцева под видео есть строчка, это сайт «Партизан Мальцева». «Партизан» значит «сторонник». Смешной ты, Слава. Хорошо, что смешной. Да. Я уже последние 10 лет прям в голос. Каждый смешной. день. Хорошо, что не унылый лось. Да, с крестом между рогов. Лучше быть смешным, чем унылым лосем валяться посреди лубянки. Слушай, а если честно, лубянки. на деле, э, юмора такое, как у, у Вячеслава, это все искать надо. Он умеет, как вы уже убедились, анекдоты рассказывать так, как э, Наверное. Но я, по крайней мере, смешнее рассказчика не слышал. Так что, Слава, если вдруг революция случится, уйдешь с президентского срока, будешь... Они... Я буду отдыхать. Я уйду и буду отдыхать. Потому что, наверное, я так всю жизнь припахивал. Поэтому я рассчитываю сделать революцию, поработать на благо народа год четыре 5 и потом забить на все его и перекрыться просто. И отдыхать. Спасибо большое, что смотрите. Да здравствует революция! Да здравствует наше общее светлое будущее! До завтра. До свидания.